Вот странно, все-таки горнолыжная индустрия, иногда в ней новичковые лыжи как-то на тестах показывают, что не новичковые для новичка были бы более интересные и более лояльны. Как у них это получается, не знаю. Здравствуйте, на поездке дня лыжа Atomic G7. Вы видели в титрах. Очень такая своеобразная лыжа. Младший брат такой любительско-спортивный лыжи G9 в более упрощенной конструкции без переднего усиления вот этой вот э, изотека, как он там, не помню, как называется эта технология с этим штырьком в общем, в принципе, новая лыжа этого сезона по катанию, по катанию, по катанию вот такое ощущение, что вот взяли G9 и у нее просто вот этот усилитель с морды сняли со всеми вытекающими последствиями, то есть морда, она как-то вообще потерялась, просто вот Номинальный носок абсолютно. вот Он и в G9 как-то чувствуется, что вот пока до штырька не доехали, все как-то очень уныло. Но там как-то штырек хотя бы есть, он как-то включается достаточно быстро в катании. А тут вот как-то вообще ничего не включается. И вот эта морда какая-то вообще такая уныла. И в ней вот катания вообще никакого нет. И она к тому же еще не дружит с задником. То есть у лыж получается такая история, что динамического какого-то гиганта, который можно от них ждать, который хотелось бы от гиганта, вот такой, на котором можно зарезаться в полару с носка и там уйти в задник динамичный, вот у них нет вот этого, да. То есть карвинг на них возможен, он достаточно интересный, такой, я бы сказал, ну, как, тоже так сложно сказать, что интересный. Он есть, он достаточно цепкий, но он такой вот, он одной дугой, одним радиусом и только некой задней стойки, то есть такой инструкторский заднеприводный карвинг, когда мы начало поворота проходим на, как вообще на разгруженных лыжах, потому что мы ноги выпрямили в начале поворота, а да? потом мы к середине начинаем вот так вот отвешивать задницу в поворот. Называет ангуляцией, и на заднике вот мы начинаем резать дугу. Вот в таком поведении они отлично режут, они отлично ее держат, они отлично ее идут. Но задник достаточно жестковат для этого, и он не дает вариабельности по радиусу. То есть он как по рельсам-то идти идет И, соответственно, естественно, так как вы едете в этот момент на заднике То он как бы хорошо достаточно отрабатывает и неровности склоны Они не вышибают его из дуги Но назвать этот карвинг интересным я не могу Потому что никакой динамичности-то нет Как бы никакой вариабельности-то нет И получается, что он еще и такой совсем немедленный И как бы но он такой вообще как бы, то есть вот он дубасит, и вы его как бы вот, вот, вот как-то вот нет. То есть когда вот мы говорим о хорошей лыжи для гиганта, мы, ну в моем понимании всегда возникает в голове вот, именно вариабельность, легкой смены ритма катания, да. Здесь безусловно этого нет вообще, то есть лыжи позволяет ну максимум можно уйти там на метр меньше в радиус. Все. И к тому же через рука проблема и большего радиуса на них тоже как-то не очень получается, потому что она как-то вот перестает схвататься за дугу и потеряет как-то То есть интересного катания нет, лояльности никакой нет. Я бы назвал так, что это лыжа совсем не для новичков. Вот как бы совсем не для новичков. Это лыжа для хорошо катающих вот этим вот неким таком инструкторским карвингом или лыжа хорошая для классики. Вот. Для классики она тоже хороша, потому что в классике, как правило, основные все вопросы решаются лыжей на задником. Задником лыжи, да, носок он такой достаточно номинальный, на него нужно только опереться, чтобы лыжу пробросить, новый поворот. Но вот, в принципе, вот носок этих лыж, вот он для этого как бы работает хорошо, да, опереться на входе, чтобы пробросить лыжу другую сторону развернуть, его, ну, можно. Ну, как бы, больше ничего. Да, задник дальше дальше дает динамику. То есть, когда вы хорошо в него гасанули, уперлись, а да, на наоборот его отпустили, он, как бы, выстреливает. Ну, вот, странно. То есть, как бы, я не знаю, кому это нужен, Кому она нужна такая? Для классики, в принципе, можно взять и массу других вариантов. То есть, для классики, опять-таки, есть лыжи более цепкие, то есть есть династары, есть рассинеолы, которые более цепкие, которые более мощные, которые более даже в классике интересные, чем это. Вот это непонятно, потому что как бы для карвинга, для инструкторского карвинга только может быть, если, ну как бы, а зачем, если можно немножко добавить, взять нормальный уже там G9, ту же, если мы ну, фанаты Атомика, и хорошо получить динамику. В общем, лыжа непонятная, сомнительная, вообще отвратительная. Я пойду за следующие. Может, они будут лучше, да? Чтобы не пропустить, вы подписывайтесь, как обычно. Вы знаете все, что надо делать, все правильно. Все, ставьте лайки, заходите на сайт, больше катайтесь. Пока.